Бисмилля, аль-хамду лилля, вассаляту аля расулли ля. Продолжаем урок. Рабский язык на прошлом уроке взяли. Аль-Айн, вал Давайте каждый из вас произнесет. Миша Аллах. вал Еще раз произнеси. Uh -huh. Хорошо. Мран. Ахмад? Ва-ль-а-йн, ва Хорошо. Звони Да, Имран? Я не Имран. А, Юсуф? Ну, хорошо, давай, Юсуф. Можно я? А-ль-а-йн, а-ль-а-йн. Имран, хорошо, Юсуф, Ибн Артур? Аль-Айн, аль Нет, а затем Аль-Гойн Аль-Айн, аль Угу, А, Хорошо, Райан. Можно я? хуин алайнуэл и алайнуэл хуин алайнуэл хуин алайнуэл хуин алайнуэл хуин алайнуэл хуин алайнуэл Тимур. А сейчас что на празднике Я просто только что зашел. А «Аль потом... аль аль Последние два звука. Аллах. Нет, Неправильно вышел. Аллах. Аллах. Нет. Он должен быть чуть глубже. У тебя как буква Г. Айн. Вот еще глубже сделай. М -м -м. Надо тренироваться. Значит, поглубже. Еще глубже проглоти. Аль Айн. Аль Айн. Аль Айн. М -м -м. Айн. Попробуй Пробуй, с укусом тогда. А. А. М -м. Попробуй еще глубже. Скажи тогда. Рой Хана. Ой, хана. Хауд получше выходит, но тоже не совсем глубоко. Да скажи. Пробуй произнеси теперь Алгоин. Алгоин. Алгоин, Гоин. Алгоин. Вот хорошо. Теперь Алайн. Алайн. Вот сейчас получше скажи я княх буду. Я княх буду. Не наху буду. Нах буду. Нах буду. Я княх буду. Ага. Вот, на буду. вот, хорошо. Тренируйся, ладно, Ильяс? Ладно, да, хорошо. Ага. Чалах. Угу. Джазакула Хейрун. Даниял? Тимур. Да, да. Ладно. Оля, ой, оля, ой. Оля, угу. ой. А ты произнес? Да значит, не произнес Даниил, да? Ага. Даниил не слышит нас. Не, я слышу, я, а. я не понял А давай произнеси вот эти два звука последние. В смысле до Айн... Вы изучали, да? Типа, айн и айн. Да, произнеси их еще раз. и Нет, Ну, сейчас это, аля айн, аля айн. Нет, у тебя одинаково выходит. Айн? Это го, го. Есть... Гой надо... буби. Это Айн? Айн? Айн? Айн? Айн? Айн? Айн? Но она должна быть глубже. Альгоин, ближе к рту, уже из горла Аляйн. Аляй, Вот, теперь получше. Хорошо. Кто нас еще не прочитал? Я. Угу. А это кто? А, имран Абу Абдуллах. А давай, Имран. Имран, я вас много раз назвал. Ага. Аллайн. Уалгоин. Угу, хорошо. Можно Давай. Угу, хорошо. Можно я? Кто не читал, давайте. Сусу садыков. Mm -mm. Две одинаковые буквы назвал. Аль-Айн, Валь-Гойн. Аль-Айн, Валь-Гойн. Хорошо. Так, на прошлом уроке мы с вами взяли Аль-Айн, Эти два звука являются горловыми. Кто помнит, сегодня я уже говорил на уроке, разницу между махраджами? Алайн и валь Откуда выходит Алайн, Более точный Махрачи. Откуда выходит аль -гоин? Кто помнит? С Алайн? Аль-Айн? Средина горла. Гойн, середина горла. Середина горла. Нет, Аль-Гойн не из Нам. алгоин. Алгайну мин вассат алхалк. Алгайн выходит из foy, середины горла. выходит мин аднелхалк из ближней части горла. Поняли разницу? Алгайн из середины, алгоин аднелхалк из ближней части горла. Значит альгоин ближе, алгайн глубже. Писали слова губур. Алгайну у нас какая? Мадуман. Мадуман. Сенту. ту Здесь у нас Аляйн. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Алянь. Значит, должны вот это прописать. Не забывайте, дети, и присылайте свои домашние работы. Обращаю ваше внимание на что? Пишите. Ну, не совсем, да, четко, не совсем красиво. Пишите красиво, не торопитесь, пишите много. Одной страницы недостаточно. Каждую букву должны прописать на три страницы в этом учебнике еще в письме. Всего получается у вас сколько? Более пяти-шести страниц. Потому что здесь только, смотрите, у вас аль -Айн» писали, потом еще раз приходит аль-айн отдельное в начале, в середине, в конце еще вот эти слова с буквы айн Поэтому пишите. то же самое аль -Гойн». слово гозель у нас гоин фатха -Го». значит она у нас здесь тохир гоин кто будет? Гуруб. Гуруб. Гуруб. Гурубу Заход Солнца является чем? Солнце является махлюк мин махлюкотилля. Творение не творение Аллаха, как сегодня проходили. А Гурубу Шемс, когда Солнце заходит, это является чем? Мин аятеля, знамени Всевишнего Аллаха. Да, значит... Да, вот из аятеля. Мин аятеля, значит, знамени Всевишнего Аллаха, Разговаривать во время уроков, хорошо? Аляйлуа Нахарува и комар из знамени Всевишнего Аллаха, ночь и день, солнце и луна. И Аллах, что говорит дальше? Не поклоняйтесь, то есть не делайте земной поклон ни Солнцу, ни Луне. У вас чудули ля, а поклоняйтесь Аллаху, который сотворил их и солнце, и Луну. Если вы только Ему поклоняетесь. Значит, гуру Бушамс. Заход Солнца и знамени Аллах, указывающих на что один Аллах достоин поклонения. Аллах создал Солнце, и Аллах является создателем этого знамения. Значит, здесь Альгоин является у нас магнуме. Слово Гозель. Писали соир даляго фарог. Наман фарог. Кто помнит слово фарог? Запишите хорошо, раз не запомнились прошлого урока. Фарог это значит пустота. Пустота. Свободное время. Например, мы говорим фивактиль фарог. Свободное время. Теперь переходим на букву Фэ. Смотрите, буква Фа с одной точкой. Произносим фе, фу фи. Ф является губным звуком. Когда, когда произносим ф, внимательно слушайте. Внимательно слушайте. Когда произносим ф, принимает участие нижняя губа и верхние резовые зубы. Ставьте нижнюю губу, и... наденьте до да, верхние рисовые зубы. Ф. Скажите ф. А чувствовали то, что у нас выходит миньбати на ти? А шефати суфля с, нижней, с внутренней части нижней губы с массане или улья вместе с верхними рисовыми зубами. Фэ. Да, фе. Да. У, фи, ф. Разобрались. С. махраджем выходит из нижней части. Видите, мимбатаните. А шефати э, суфля, нижняя часть, да? Внутренняя часть нижней губы. Ма улья вместе с верхними рисовыми зубами. Фа, фа, фа. Поняли? Теперь надо второе, что надо знать. То, что у нас фа является муроккока. Муроккока тонкий звук. Мы говорим фа. Мы говорим фа. Фа, например, да? Пара. В русском языке. «а». Фа, фа. Поняли, да? Например, факир. Факир. Скажите, факир. Слышно? Усас вышел, да? Куда? Продолжаем фе. Второе, что необходимо знать, это то, что фе является мурок кака. Мурок кака это тонкий звук. Надо говорить фе, но не надо говорить фа, как в русском языке фара. Поняли? Фе. Фэ. Значит, пропишите. Помните то, что у нас выходит из нижней губы вместе с верхними рисовыми зубами. Это будет Ф. Второе, что необходимо знать, то, что у нас Ф является мурок, как тонкий звук. Тонкий звук. Смотрите, как Ф пишется в начале слова. Видите, да? Спира. прописываем головку буквы Ф. Затем вниз и нижняя черточка. Над строчкой. И точка сверху. Затем «фа» в середине слова. «Фа» в конце слова. И «фа» отдельное. Читаем. Фаслюн. Фаслюн – это значит класс или период. Класс, например, да? Школьный класс. Дальше, шеф, дом фу» Да, да, дом Аннафида это окно. И теперь дальше фа фу фи. Фа али фа Прописываем букву Ф в начале, Фа в середине, Ф в конце, и Ф отдельную. Кто помнит, у нас Фе является муфахома или как Широкий звук или тонкий? Мурокака. Широкака. Широкака. Мурокака, значит тонкий. тонкий звук. Хорошо, тонкий звук. И теперь э, также лапа. разберем с вами букву ков. Ков. Ков это значит у нас а. является муфаххома. Муфаххом а. это, а. это значит широкий, полный звук. Это первое. Пишите то, что он является муфахом, широкий, полный звук. Второе, то, что он является шадидер, сильный звук. Слышите, да? Коф. Коф. Как проверить, то, что он является сильным? Значит, поток дыхания перекрывается. Эко. Эко. А, например, поток дыхания в таких звуках, как продолжается. Видите, а ну, ков у нас является мукалькаля. Мукалькаля, то есть есть колебания. Как, например, Халяко. -а Видите, фаля ко. -кал. Значит, ков сильный звук, муфахам широкий звук. И есть две точки сверху. И откуда выходит ков? Мен акса Мин ли сан. Из дальней части языка ближе к горлу. Значит, ков сосед. К ним. И коф является у нас комари, перед ним ля, например, да, смотрите, как коф пишется в начале, коф в середине, коф в конце, и коф отдельный. И слове коруэ, коф мафтуха, это читал, кысосун, писать. Максура с кясрой. это значит история. это кофмагнумы. <смешно> не, все, все, хватит, хватит кукать. <смешно> Один раз сказали, все, значит, КО-КУ-КИ. Смотрите, некоторые из вас говорят К КИ, К КИ, ошибка. Если скажете КИ, как будто будет буква КЯФ. Если скажете К КИ, то КЯСРА будет неполноценный. Значит, К КИ, К КИ. Вот, не КИ, а К КИ, К КИ. Вот, теперь КОМ, ФАТХА, <old days Group> Прописывайте букву КОФ, тренируйтесь и переходим на третью букву сегодня, это КЕФ. КЕФ тоже выходит из дальней части языка, но она чуть ближе сюда, да, карту, то есть ближе а Аков ближе к горлу, а кев ближе получается к горлу. Значит, кев является у нас мурок, как кеф, тонкий звук, а ков имеется в виду широкий звук. И кев, хамс. есть есть шипение, то есть эк, эк, вик -рок, вик -рок. Значит, кеф, эк, разукрашивайте кеф свето за коричневый цвет или желтый. Да? Затем смотрите, как кяф пишется в начале. Видите, совсем другая. Не такая, как она отдельная. Как будто другая буква. Смотрите, пишите сверху вниз, справа налево. Затем слева направо. Зигзаг, да, и потом по строчке. Это кяф в начале слова. Затем кяф такая же в середине слова. И кяф в конце будет такая, как самостоятельная. Смотрите, кяф в конце как самостоятельная. И, и кеф кеф Теперь смотрите, да, потому что мы, например, говорим, как говорится, да, ал-кьеваро, ал-кьеваро. Алкьев? Почему? Потому что у нас лям передняя часть языка, а кьев лисан дальняя часть языка. Кьев и лям отдаленные друг от друга. А раз они далеки друг от друга, значит, не заходят в гости друг другу. Абай говорил. Значит, кьев от кьев Кесаро. Кесаро, кесаро. – это значит сломал. Сломал. Например, кесаро аль курси – сломал стульчик. Кесаро аль холям, сломал кесаро. ручку. Но ты не ломай ручку, не ломай стульчик. Дальше кеф дом куротун. Куротун. Кура, кура – это значит шар или мячик. Называется куро. Кеф ки, кисротун ротон. -рот -рот -рот -рот -рот вы также знаете слово кесра. Кесра пишется с буквы кеф. Дальше ке -ку, ку ки. Есть -ку -ки. такое слово. Кя. -ка». Например, начинаешь да? опять. – Это кекс. Или, например, кя ке. Это будет у нас э Как называется по-русски. Хурма. Хурма. И дальше кеф, алиф, фатха кеф, кеф, кеф, <cookie. решил> В начале, в середине, в конце и отдельную. И слово «куротун». Что такое «кура»? Кто запомнил? Мяч. Мяч, шар. Мячик. Ябки. Ябки – это плачет. Ябки – это плачет. Эмсяка. У некоторых да, микрофоны включены. Некоторые да, разговаривают. Если что, имейте в виду. это значит «держать». Айдуке. Читаем. Айду Айду а Значит, например, да, я обещаю тебе. да, я иду иду. Например, айдуке. Значит, смотрите, да, как у нас пишется каф. И посмотрите, у нас на следующем уроке приходит лям, и мы уже вот-вот близки к концу этой книги. Значит, у кого есть долги, дописывайте до конца. У вас будет, да, экзамен по этой книжке. Имейте в виду по буквам, каждый из вас будет сдавать алфавит от начала до конца с правильным произношением звуков. И должны будете также да, прислать свои домашние работы, Имейте в виду буквы, которые вы должны были прописать в своих тетрадях. И у нас также остается письмо. Смотрите, в письме мы, значит, с вами прописали на прошлом уроке «Аляйну вальгойн». И сегодня прописывайте «фа» отдельную, в конце, смотрите, отдельную, отдельную, затем в начале, в середине и в конце. Затем также «ков» и прописывайте «кэф». Прописывайте «кэф». Не забывайте, значит, вы должны прописать в алфавите арабского языка учебник. Там разукрасить, потом прописать и еще отработать произношение. Затем прописать здесь в письме по одной странице и еще по три страницы в тетрадях. Поняли, да, дети? По одной по три страницы в тетрадях. Прописали, все это отработали вот эти буквы, коф, кав и также мы с вами взяли фэ, не забудьте, да, их все прописать правильно. Некоторые могут сказать, да, я уже знаю арабский язык, я умею читать и писать. Ну, ты смотришь, как он пишет, у него почерк не совсем четкий, не совсем правильный, буквы немножко кривые, или провалившиеся под строчку, или вообще пишет в тетради, в клетку. Значит, смотрите, да, пишите правильно. Вы пока еще маленький, вам надо научиться писать правильно, красиво. Арабы пишут очень красиво. Они пишут очень, очень красиво. И мы должны тоже красиво писать. Это же арабский язык. Ясный язык, на котором не способен священный Коран. Поэтому э, лучше да, отнеситесь к этому предмету. Вот, да. И потом, когда вы эти буквы хорошо возьмете, мы с вами уже перейдем на, также на таджвид. На арабский язык и таджвид. Уже будем конкретно, более глубоко разбирать каждый звук, его махрач, чтобы мы знали, откуда он выходит, и его сифаты, какие качества есть у этих букв. Ну все, дорогие дети, джазак мухайран баракулафикум, парек мусалям,